Экстренные службы Нью-Йорка приступили к информированию граждан о том, что делать в случае ядерной атаки со стороны России. Это заявление было сделано после того, как российские СМИ сообщили, что Россия может стереть с лица земли восточное побережье США. Что мы будем делать в случае ядерной атаки? На опубликованном вчера видео городской департамент по чрезвычайным ситуациям говорит. Вы понимаете, что был ядерный удар? Не спрашивайте как и почему. Просто знайте, что город был обстрелян. Так что же нам делать? Представитель города сообщает гражданам, хотя вероятность инцидента с ядерным оружием, произошедшего в Нью-Йорке или его окрестностях. Очень мало важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности. В основном, простые шаги в случае такого инцидента. Жителям Нью-Йорка необходимо выполнить три простых шага, зайти, остаться дома и посмотреть телепередачу, чтобы узнать, что делать дальше. Напоминание о том, что оставаться в машине нельзя. Не выходите на улицу, пока власти не скажут, что это безопасно, говорится в видео. Представитель муниципалитета продолжает. Если вы были снаружи после взрыва, немедленно приберитесь. Снимите и упакуйте одежду, которая была на вас, чтобы защитить тело от радиоактивной пыли или пепла. В видео власти также призывают жителей Нью-Йорка спуститься в подвал, если он у них есть. В заключение представитель весело говорит «хорошо, что ты сделал это». Видео, конечно, очень гипероптимистично. Судя по тому, что он упоминает, внутри для протокола ничего сделать нельзя. Если ядерная бомба взорвется в центре Нью-Йорка или на высоте 200 метров над ним, в радиусе 5 километров ничего не останется, а на больших расстояниях выжившая окажутся в ужасной ситуации, поскольку радиоактивность начнет отсчет времени их жизни. Длинная береговая линия Америки также является слабым местом США при этом здесь расположены крупнейшие городские центры, за исключением городов Штатов Среднего Запада, таких как Чикаго, Денвер и другие. Видимо, в США что-то не так. Судя по всему, американцы поняли, что дело дошло до такой критической точки, что им действительно грозит ядерная выброска из страны, которая способна это сделать и тем более имеет на это силы. Россия — крупнейшая в мире ядерная держава, ее ядерный арсенал постоянно модернизируется. Администрация Байдена сейчас — Безусловно, самая опасная администрация США для планетарной безопасности, и то, что она продолжает провоцировать и публично издеваться над Россией и ее лидерами, может плохо закончиться для всего человечества. Такое ощущение, что люди, которые руководят США, имеют в запасе как минимум еще одну планету, и как минимум одну запасную жизнь. Хотя, кто сказал, что они люди? Напомним, что в мае российские СМИ показали, что Путин может стереть с лица Земли все восточное и западное побережье США всего четырьмя ракетами. Алексей Журавлев, депутат Думы, заявил, что после ударов с использованием новой российской ракеты «Сармат-2» ничего не останется на обоих побережьях и что грибовидное облако будет видно из Мексики. Известно, что в случае ядерной войны Россия в своей ядерной доктрине ставит в качестве первых целей восточное и западное побережье Соединенных Штатов Америки, так как они легкодоступны для российского подводного флота.